Чем отличается детская спортивная школа? Детская спортивная школа в том понимании, в котором мы привыкли ее видеть в постсоветском понимании, от клуба. Я вижу разницу самую главную в том, что кто заказчик? У детской спортивной школы заказчик, например, там, соцстрах, либо город оплачивает какую-то часть там, на заработную плату этой школы. Соответственно, директор школы ориентирован не на свои результаты. Он ориентирован на отношения либо с председателем комитета, либо с председателем этого соцстраха. Все. И если у него хорошие отношения, то в принципе все остальное это уже прилагается. Когда же мы говорим о рыночной системе, то мы говорим, что заказчиком являются а. родители и у каждого родителя могут быть разные цели для занятия спортом кто-то хочет чтобы ребенок просто научился плавать я говорю о своем виде спорта кто то хочет чтобы ребенок научился плавать красиво всеми способами кто то хочет чтобы ребенок научился плавать красиво всеми способами и быстро а кто то хочет чтобы он научился плавать красиво всеми способами и быстрее всех и в каждом отдельном случае Разная, разная технология производства этого продукта. Потому что и научить плавать, и научить плавать красиво, и быстро, и быстрее всех – это продукт, который клуб либо школа производит заказчику. В первом случае это родитель, во втором случае это родитель, в третьем случае, когда он плавает там быстро, это уже там родитель и город. В четвертом случае, когда быстрее всех, там уже заказчиком может быть государство, спонсор, сборная команда и так далее. То есть это разная технология. И если мы говорим о том, что клуб – это единица, это некая бизнес-единица, которая производит данную услугу, то она рассматривает всех как своих заказчиков. И у нее критерий один – удовлетворенность заказчика полученной э, услугой, по справедливой цене, которая устраивает и заказчика, и подрядчика.